В этом видео вы узнаете, как быстро выучить английский язык, при этом как мотивировать ребенка учить английский. А также я расскажу простые секреты, как вернуть интерес тем детям, которые начинают его терять или уже потеряли. Как быть тем, кто не знает, зачем учить английский язык? С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual в предыдущем видео мы с вами узнали о важности каждого элемента мотивационной цепочки, без которой невозможно удержание интереса ребенка. Нарушение любого звена этой мотивационной цепи сводит результаты занятий ребенка к нулю. Исходя из этого, нельзя ничему успешно научиться, если ваш ребенок не понимает то, что он делает, относится к этому процессу равнодушно, без интереса и не осознавая потребности, то есть для чего мне нужен английский, каковы причины его изучать, как я после процесса получу для себя что-то приятное. Вопрос непонимания решается единственным способом – хорошим учителем. Если продолжать заниматься с тем же учителем и ждать каких-то изменений результата, вы потратите драгоценное время и никуда не придете. Ищите того, кто смог бы давать объяснения ребенку понятно и просто, с использованием ярких визуальных картинок. Ведь именно визуальная память – самая сильная память. Это большая творческая работа учителя, на которую, к сожалению, не все способны, да и не все имеют желания. При этом задания не должны быть сложными. Наоборот, чем проще задание, тем больше мотивации у ребенка делать еще. Для того, чтобы было желание заниматься, ребенку должен нравиться сам процесс занятий. А ребенок познает мир через игру. И очень часто, в то время, когда взрослым кажется, что ребенок занят серьезным трудом или прилежно чему-то учится, он в действительности играет создавая для себя воображаемую ситуацию. «Однажды я спросила сына, почему ты а, пошел мыть посуду?» «Посуду?» – спросил меня он. «Я мыл не посуду, я играл в кораблики!» Интересный именно вашему ребенку процесс, превращенный в игру, дает ему мотивацию делать это дело снова и снова. Можно сделать следующее. Вместе с ребенком смотреть захватывающие сериалы или мультфильмы. И вместе обсуждать героев. Повторять фразы из мультфильмов, имитируя героев. И лучше, если вы будете использовать какие-нибудь атрибуты из просмотренного мультфильма. Например, если это мультфильм про рыцарей, то можно завернуться в плед и побегать по дому, выкрикивая выученные фразы на английском. Можно нарисовать героев из мультфильма или сделать конкурс рисунка. Вариантов для фантазии моря. Главное, не забыть про третий элемент цепочки – приятный результат. Например, вы можете взять крекеры, маленькие рыбки и предложить ребенку за каждую выученную английскую фразу выдавать ему по одной маленькой рыбке. Это гораздо лучше работает, чем за весь выученный диалог или текст давать мороженое или целое пирожное. И гораздо лучше, чем за пятерку в четверти обещать новый телефон. Такого рода поощрение действует как забавная игра, где не обязательно съедать все рыбки. Здесь важен момент их приобретения и количества. И помните, что ребенок не может выдерживать длинные дистанции. А всегда нарезайте задание на небольшие кусочки. Вы можете поставить таймер и ограничить ребенка. У тебя есть 5 минут на выполнение этого задания. И еще вы можете записывать его результаты. Сегодня ты сделал задание за 3 минуты, а вчера за 4. Ну ты молочина! Похвала в данном случае будет самой большой наградой для вашего ребенка. Я желаю вашему ребенку больших успехов. А сейчас подписывайтесь на мой канал и приходите на мастер-класс для родителей. Узнайте, как вашему ребенку освоить английский за 4 месяца, занимаясь его по 20 минут в день без репетиторов в зубрежки. Как ребенку получить мотивацию в изучении английского языка с самого начала и повысить знания на один уровень через игру? Благодаря онлайн-школе ILS. ILS. Your